Приветствую всех, кто меня смотрит и слушает. Меня зовут Троцак Вячеслав Юрьевич, я врач-эпидемиолог. Проработал 16 лет ведущим в спеццентре России. Сейчас консультирую по вопросам рисков заражения на ВИЧ. Когда можно было заразиться ВИЧ, когда невозможно заразиться ВИЧ. Могли вы заразиться ВИЧ, не могли вы заразиться ВИЧ. Когда нужно обследовать, через как, обследоваться, через какое время, когда результат будет достаточно достоверным. Если у вас э, вынуждаетесь в такой консультации, вы можете обратиться по Viber, контакту можно и ВКонтакте меня найти, Viber, Telegram, WhatsApp, плюс 7, 922, 286, 25, 98, плюс 7, 922, 286, 25, 98. Сегодня мы разберем наиважнейшую тему, которая называется «Может ли результат на ВИЧ быть положительным. Что может дать ложно положительный результат на ВИЧ? Что такое ложно ложноположительный результат? Это когда вам выдают положительный результат, а оказывается, что на самом деле он отрицательный. На самом деле никакого ВИЧ нету у вас. При каких ситуациях это может быть? Тест на ВИЧ основаны на обнаружении антител к ВИЧ. Это белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на Чужеродное вещество. В данном случае это ВИЧ. Вообще на любые вирусы вырабатываются антитела. Основная причина ложноположительных результатов заключается в том, что тест обнаружил антитела, но они не являются антителами к ВИЧ. То есть это не антитела к ВИЧ. Это или антитела к другому веществу, или к другой инфекции. Тесты, не предназначены для реакции на... Тесты на ВИЧ не предназначены для реакции на на другие типы антител. Но иногда это происходит. Поэтому иногда результат навич может оказаться ложно-положительным. Основная причина ⁇ то, что он среагировал на что-то другое. Другая группа причин ⁇ это может быть в том, что в зависимости от тестирующего устройства, чтение результатов теста может основываться на субъективной интерпретации. То есть здесь имеет место... Человеческий фактор то есть зависит от человека, который читает эти тесты, от лаборанта. или, То есть он оценивает тест визуально. Когда результат пограничный, то более опытный, более опытный персонал он может дать более точный результат, когда попадает результат в серую зону, то есть там непонятно, положительный, отрицательный. И это уже зависит от визуального восприятия, опыта человека, специалиста, который ставит или реактивный, или нереактивный результат. Или положительные, или отрицательные, как в основном говорят. Хотя это не совсем правильно, но в основном так говорят. Почему это неправильно? Потому что в дальнейшем должны быть проведены подтверждающие тесты. И тогда уже они могут достоверно сказать, что результат был положительный или результат был отрицательный. То есть, кроме того... Ложно-положительный результат может быть результатом какой-то неправильной обработки, неправильной маркировки образцов. Допустим, предположим, перепутали пробирки. То есть там был человек ВИЧ-инфицированный, поменяли пробирки, и вам досталась пробирка с ВИЧ-инфицированным. В результате будет указано, что вы на самом деле использовалась образец, образец вашего материала был другой, другого человека. И то есть происходит смешение. Кроме того... То есть могут быть технические ошибки, связанные с самим тестом, предположим, там перепутали образцы, интерпретировали результат неправильный. Такое может быть реже, реже ложноположительные результаты могут быть получены у людей, которые недавно получили вакцину от гриппа, предположим, да? Или участвуют в исследовании вакцин против ВИЧ, или имеют какие-то ау аутоиммунные заболевания, например, волчанку. Также ложноположительные результаты могут дать, если у человека есть инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Бара, беременность, получение иммуноглобулина, гипербилирубинемия. То есть вот такие состояния могут дать ложно положительный результат. Поэтому если, если человек получил положительный результат, реактивный, то не надо сразу паниковать и ставить себе крест, что жизнь кончилась. Все. Нужно подойти в спеццентр, чтобы вас обследовали и чтобы вы сдали еще дополнительные тесты. То есть нужно подойти в спеццентр, чтобы там провели исследования на арбитражных тест-системах ИФА. И если он и там покажет положительный, тогда еще проводят на реакции иммуноблота, смотрят там. Он тоже может быть положительным, может быть отрицательным. Проведут эпитрасследования, проведут клиническое обследование. И тогда, если все это подтвердит результат, то выставят диагноз, поставят диагноз ВИЧ и, и стадию укажут. Но на этом жизнь не кончилась. Сейчас есть антиретровирусная терапия, которая подавляет вирус, и человек живет также прекрасно, как и он жил раньше. Просто ему каждый день приходится принимать таблетки и регулярно обследоваться в спеццентре А так ничего не меняется. Психологически сначала трудно, но потом, потом постепенно эта рана она затягивается, и человек продолжает жить дальше, как и все люди. Из-за возможности того, что положительный результат одного теста на самом деле является ложноположительным, Большинство медицинских работников предпочитают говорить о том, что результат является реактивным, а не положительным. Если результат является реактивным, это означает, что тест отреагировал на что-то в вашей крови и требует дальнейшего исследования. Этот предварительный результат должен быть подтвержден серией подтверждающих тестов. Если первоначальный тест проводился с помощью экспресс-теста по месту оказания медицинской помощи, вы можете провести последующий тест с помощью второго экспресс-теста, который работает несколько иначе. Если вы предоставили образец крови для анализа в лаборатории, персонал пройдет несколько анализов этого образца, прежде чем сообщить вам результат. То есть может быть такая ситуация, что вы купили в аптеке тест на ВИЧ, пришли домой, сделали, а у вас показывают реактивный результат, то есть ну, положительный, как неправильно его называют, и вы сразу в панике и не знаете, что делать. Поэтому я не рекомендую делать аптечные тесты, потому что вы в этом случае остаетесь наедине с собой. И не знаете, что делать. Лучше обратиться к врачу, чтобы он смог провести дотестовое консультирование. То есть он с вами побеседовал, выяснил риски. Может, у вас там вообще риска никакого, и не надо никакого теста. А если был риск, то каков риск заражения? И провести обследование необходимое, необходимые сроки, там определенные сроки. То есть сразу, как только человек, положим, был в рискованной ситуации, и сразу нельзя определить заразился он или не заразился, там есть определенные сроки. Обследовались, и если результат реактивный, тогда нужно подойти в спеццентр, и там уже проведут арбитражные ФА, иммуноблот, с вами побеседует эпидемиолог, проведет эпидрасследование, выяснит, были ли риски там заражения или не было, врач-инфекционист назначит вам необходимое обследование, и тогда уже вот на этих трех китах уже будет поставлен диагноз, если все подтвердилось, тогда диагноз ВИЧ, и в нем нет смысла сомневаться, нужно его принять. Ничего не изменилось, это вот, только то, что вы узнали, что у вас ВИЧ, возможно, он уже, уже давно этот был ВИЧ. Вот, и просто необходимо будет периодически приходить в спеццентр, обследоваться. Если врач посчитает нужным, он посмотрит на вирусную нагрузку, на состояние иммунитета, если он может назначить антиретровирусную терапию. И тогда необходимо будет принимать таблет, препараты ежедневно и жить как обычные нормальные люди. Больше ничего не изменится. Если вы проходили тестирование в медицинском учреждении, персонал должен убедиться, что у вас есть необходимые ну, последующие тесты. Это последовательность. Последовательность подтверждающих тестов тщательно спланирована, чтобы предотвратить получение неточных результатов. Медицинские работники называют это алгоритмом тестирования. Если вы прошли такое тестирование с помощью серии подтверждающих тестов и вам сказали, что вы ВИЧ-положительны, диагноз ВИЧ никогда не ставится на основании одного положительного результата на ВИЧ. С другой стороны, вы могли пройти экспресс-тест в месте оказания медицинской помощи, предположим, в каком-нибудь автобусе или в каком-то МФЦ, где-то на каких-то мероприятиях, где вот берут анализы, делают тесты на ВИЧ. Если в этом случае вам при проведении экспресс-анализа результат оказался у вас положительным, а правильно называть реактивным, то также необходимо подойти в спеццентр, чтобы были проведены подтверждающие тесты. То есть, есть вероятность, что на самом деле ваш реактивный результат, он на самом деле является ложным. И единственный способ уз узнать это, ложный он или не ложный, необходимо обратиться в спеццентр, где есть специалисты, которые проведут дифференциальную диагностику и точно скажут. Если, если, же, если же все этапы пройдены, значит у человека есть ВИЧ. Если у него все ФА в спеццентре арбитражный иммуноблот, то есть были проведены эпид-расследования, и врач-инфекционист провел необходимое исследование, то в этом случае, да, у человека есть ВИЧ. Но жизнь от этого не кончилась, она только начинается, новая жизнь. Когда человек уже ц... смотрит на жизнь по-другому, он ценит каждое мгновение, которое ему дано. В жизни ничего особо не изменится, только... Вот это само знание будет давить, когда моклов меч определенное время, потом это все тоже пройдет. И придется просто ходить в спеццентр регулярно для обследования за наблюдением вирусной нагрузки. И потом уже, если произойдет снижение иммунитета и повышение вирусной нагрузки, тогда необходимо будет идти дальнейшие исследования. Я благодарю, что вы выслушали эту информацию. Желаю вам каждому здоровья, чтобы вы никогда не встречались с ВИЧ, не подвергали себя риску заражения. Будьте осмотрительны, осторожны, необходимо быть на чеку. До свидания.